Дальше Здесь уже идет такой вот механизм. вращающийся в берелочке тоже принимается и опускается. Много механизмов, которые сейчас в наше время в основах заложены у нас. Устройство для нанотки нити, на котором Видите, тоже опять червеобразный, вот этот, вот как в наших мясорубках. Вот мы наматываем, идет равномерное распределение. Смотрите сами. Вот видите, оно идет вот так вот равномерно. Когда вот с этой катушки наматываются туда, и втулки вот эти переставляются, начинает на другую там сторону наматываться. Понятно устройство, да? Так. Здесь вот устройство для нарезки винтов. Но ну, до конца здесь не сделала все техники безопасности. Mm -hmm. Здесь вот вставлялся такой острый предмет, который нарезал. Это шла заготовка. И ту деталь, которую нужно, она штамповала, чтобы во время показа не произошло никаких травм, немножко не доделала. Чтобы <кхм> расстояние какое отрегулировать, применялось можно организовать <клубить> по <и танцы> вот, лесу. Вот так можно было менять. Здесь вот такой шаг, как колесо, когда девай то уже шаг будет другой. И так вот это вот она вращалась сюда, передвигается. И отрезала вот эта жесткую штука. И отрезала точку, вот, точку, которые здесь сделаны. точку, точку, точку, чтобы вращать. Не было додумано, чтобы вот шарики вот эти сделать. И он вот разработал такое вот устройство, которое позволяло ему вот сделать. Он в основном применение нашел в театре, чтобы что-то перевернуть в сцене. И вот так вот это все вращалось. Его все разработки были разложены по папочкам и каждая папочка обозначала кодекс вот допустим там кодекс такой значит там будет допустим про подшипники кодекс там 123 как, как вот он там вот устройство все у него было разработано по этим. потом он изобрел не было же освещения освещения такого как сейчас допустим он изобрел вот такой осветительный прибор или прожектор туда вставлялась светочка и вот за счет вот этой пленки шло рассеивание света. тоже нашло применение в театре. выступали когда артисты, вот этим прибором сцена вращалась и шло освещение. теперь здесь здесь мол Подобие нашего сейчас кузнечного мы, этого, станка. Вот сюда ставилась деталь, шло отбивание. Здесь в большем размере молот, но нет ручки и с, опять же с целью безопасности, потому что дети кто-нибудь подставит, то же самое вот этот молот поднимался и шло отбивание различных частей, ковка, подковок и всякой всячения. Вот это адомир называется. Это измерение расстояния. Сейчас различные приборы. Рулетки, всякие приспособления. Раньше этого не было. И в основу вот заложен вот такой прибор. Сейчас я в Держите, пожалуйста. Ладно, это сюда. Вообще три. Все три. Теперь идите сюда. и ровно везите. Вот это. Везите. Прямо туда везите ровно. Поднимайте. Нет, вы поднимаете Там одно колесо. И везите ровненько, Везите, Везите, везите, везите. Вот смотрите, как у Польшавика, это полтора метра. Дальше везете. Еще полтора метра. Сережки немножко подвезти. Вот видите, как все, видите, чтобы не заделывать. А надо вот так. Стелечко, Туда, вот значит, смотрите, сколько в ящике шариков, вот такое сначала расстояние у нас с вами упало. Три шарика значит четыре с половиной метра. Идите назад. Вот такой был прибор. Мы сейчас развернем. конечно, да, все для измерения связаны. Ну такая кататульта. Он был Леонардо увлечен с детских лет военной техникой. Потом множество страниц его рухописи содержит рисунки вот у совершенствования всяких вариантов. Но здесь и до конца, опять же, в целях безопасности все у него основа была деревянная, чтобы сейчас вот на, во время выставки сотрудники колесо крутилось и это востребовалось. Не приведенных движений опять в целях безопасности. Потом сейчас пройдем, когда я вам расскажу, что вы потом можете сесть спокойно, посмотреть весь фильм. Очень интересно. Здесь устройство змалкового крыла. Берите вот эту коробку. Ну, вот с помощью вот этого крыла он стоял определить, пытался определить подъемную силу летучего вашущего крыла. Вот, чем больше взмах, тем больше мощность. Вот в оригинале это должно быть 13 метровый крыло. Mm -hmm. вот, mm -hmm. вот этот летательный прибор, он и изобрел, поднялся. Он в оригинале тоже большого размера. И он поднялся на него. Но опуститься до конца на землю не, ос, не осмелился, потому что на вот этой конструкции конструкция может его прикрыть, И он уже дополнительно напрошен. Архимедов. Это устройство было изобретено великим греческим математиком Архимеда, Архимедом, а уже до усовершенствовал его Леонардо. Он вот, рассчитал вот этот...